Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы сегодня находимся на нашем действующем объекте. Это Танхаус. Поэтому танхаус у нас есть порядка трех видеороликов на нашем YouTube-канале. Кому интересно, можете посмотреть. Мы рассказывали про сантехнику, про теплый пол. Мы рассказывали про этапы работ на объекте. И, собственно говоря, мы сегодня приехали, чтобы показать промежуточный этап. У нас на текущий момент выполнена электрика, выполнены трассы кондиционирования. И мы сегодня, собственно, об этом и будем разговаривать. Поехали! Сейчас мы находимся при входе. У нас здесь небольшой вот такой будет коридорчик, как я говорил на предыдущих видео. Кстати, если вы хотите, можете посмотреть. У нас здесь есть этапность работ, как мы начинали. И, собственно говоря, сейчас мы поэтапно все записываем. У нас на текущий момент выполнены работы. Это пол, то есть сделана базовая стяжка пола. Как вы помните, у нас здесь заложен теплый пол. Мы сейчас залили базу, потом, соответственно, мы будем это все заливать еще равнителем. Полностью выполнена вся электрика, заведена силовая группа, достаточно таким емким сечением кабеля. Достаточно большой щит здесь собран с релюшками, с узошками, со всем прочим. Мы это все дело подписали, чтобы заказчику было наглядно и понятно, что за что отвечает. Сверху у нас щит, в котором будут располагаться блоки питания на светодиодную ленту понижающий то есть щит, и на всю подсветку, которая заложена у нас на этом объекте. Как вы можете заметить, кабельной продукции здесь достаточно много у нас вложено, за счет чего, собственно говоря, вся такая ерунда. Вот смотрите, у нас здесь есть лестница, которая ведет у нас на второй этаж. И у нас здесь по проекту планируется подсветка ступеней. И как вы можете заметить, у нас на каждую ступень есть вывод питания, он уже идет после понижающего блока питания, соответственно, идет 12-вольтовый вывод сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, и мы пошли дальше. И вот на каждой ступени у нас эти выводы, выводы запланированы. Плюс ко всему есть проходные переключатели, которые а, вы включаете здесь, а выключаете вот там для удобства вообще, в принципе, пользования освещением. А вот под лестницей у нас здесь планируется небольшое такое мебельное решение. И так как лестница является центром этого танхауса, конкретно этой площади, у нас там расположилась группа, которая отвечает за слаботочку. То есть не там, ни внизу, ни наверху, а вот здесь, в центре между вот этими этажами. Здесь у нас расположились линии, куда приходит у нас оптоволокно и расходится по помещениям. Здесь будет стоять сердце всего интернета этого дома. Дальше, что мы здесь еще сделали. Так как мы выполняли электромонтаж, соответственно, у нас здесь разводка котельни выполнена у нас на медяхе, на нержавейке. И нам надо было все это дело заземлить. То есть мы подключили контуры вывели всю электрику заземления вот сюда и она у нас полетела дальше собственно в наш щит. На этом этапе мы сделали прокладку трасс под кондиционеры кондиционеры у нас есть на втором этаже кондиционеры есть у нас на первом этаже здесь кухня-гостиная кондиционер располагается над входом то есть трасса сама под кондиционер она у нас пошла наружу где у нас свой есть полисадник а вот сброс а, с трассы получается сброс конденсатор с, с кондиционера у нас идет а, пропил здесь по стене и он у нас уходит вот в этот вот участок собственно говоря а, как из того помещения здесь над входом у нас есть кондиционер трасса кондиционера у нас уходит по потолку и вот туда вместо где можно расположить а, внешний блок кондиционирования а здесь идет а, у нас с уклоном Трасса, которая идет на слив конденсата То есть она у нас там по стене прошла, здесь прошла по стене, и дальше она у нас уходит вот в этот участок. И вот здесь у нас стоит специальный сифон, в который мы подключили полностью два этажа, а это три кондиционера. Первый это кухня-гостиная, второй это у нас спальная комната на первом этаже. И третий у нас уходит вверх, это одна из детских комнат. И все это подключено в сифон и уходит в канализацию. Для чего, собственно говоря, нужен сифон? Можно было подключить бы и так, можно было бы сделать сброс конденсата и на улицу. Но смотрите, какой момент. Так как кондиционер у нас будет располагаться вот в этой зоне, чтобы максимально можно было помещение охладить, мы его не стали располагать с той или с той стороны, мы его расположили по центру. Но так как у нас трасса кондиционера уходит вверх, соответственно, у сброса трубки кондиционера у нее должен быть уклон. Либо должен стоять насос. То есть мы могли а, вот этот сброс, сброс трубки кондиционера, получается, также вести наверх, но здесь поставить насос. Но в тот период времени, когда кондиционер будет накапливаться, соответственно, будет такое небольшое журчание а, вот этого насоса, который качает воду туда. Чтобы этого не делать, мы проложили трассы все собственно говоря, в канализацию вот э, можно выполнять вот такие решения только единственный момент вот смотрите сброс идет конденсата да важно сейчас допустим да ну вот я делюсь просто как бы опытом сделать отметки э, как здесь так и в том помещении сделать отметки сделать полностью замер и развертку чертеж вот этой стены как у нас проложен вот этот вот Сброс конденсатора по причине того, что у нас в этой зоне будут навеш... навешиваться шкафы. И чтобы в случае того, когда у нас все это дело добро закроется, чтобы не было потом проблем и мы трубку конденсата не перебили, необходимо снимать размеры. Как здесь, так в том помещении, так и на, на этаж выше. На многих объектах мы натягиваем натяжные потолки. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, кто-то считает это признак дурного тона. Я считаю натяжной потолок на текущий момент оптимальным решением с точки зрения безопасности в плане скопления воды и всего прочего. Плюс ко всему он позволяет нам ремонтировать те соединения, которые у нас находятся в распределительных коробках, если таковы задачи необходимо выполнить. Вот смотрите, у нас идут распределительные коробки здесь, там, там, в разных зонах. Мы коробки стараемся подписывать для чего? Для того, чтобы спустя 5-10 лет, когда у нас будут здесь стены заштукатурены и уже будет финальное покрытие на стенах нанесено, если вдруг какая-то линия выйдет из строя, допустим, да, и придет какой-то электрик, который ни отношения не имеет к нашей компании, сдергивается потолок в этом участке, и на расплет коробки подписано, за что отвечает эта расплет коробка. Вот в данном случае написано ⁇ светильники лет, лестница, группа 2 ⁇ то есть, группа 2, она, соответственно, в щите у нас также отмечена. Также и по всем оставшимся распредкоробкам у нас идет надпись, то есть, маркировка, за что отвечает та или иная распредкоробка, что, соответственно, в случае ремонта можно в ней найти. Ребят, я пересчитал, у нас здесь оказывается не 3, а 5 кондиционеров. И вот прикиньте, насколько важно все это реально знать. То есть, смотрите, у нас там за стенкой есть комната. С этой комнаты у нас уходит... Первая вот эта вот трасса пошла, будем так говорить, на слив конденсата. Дальше она здесь идет через тройничок и цепляет еще один кондей. И потом вот это все есть уклончик и пошло вот туда. Смотрите, в этой зоне может располагаться какой-то шкаф. Соответственно, у шкафа, возможно, на такой вот маленькой длине будут распашные дверки. У распашных дверей есть петли, на которых, собственно, дверь-то вот это вот и ходит, сам шарнир. И вот этот шарнир куда-то надо закрепить. Предположительно, что здесь боковой стенки не будет, и будет просто вот такая фальшпланка, которая встанет вот здесь. Соответственно, вот эту фальшпланку, на которую будут уже петли крепиться, ее надо тоже прикрепить к стене. Так вот, вероятность того, что вы точно не попадете в эту трубу, ну, 50 на 50. Поэтому важно знать размер, важно знать уклон или от пола. В нашем случае это лучше сделать от пола. По причине того, что когда у нас потолок встанет, то мы не будем четко понимать, какая у нас вот здесь высота. Если мы возьмем от пола, то плюс-минус наливной пол, плюс-минус сантиметр, назовем это так. Померили в этом участке, померили вот в этом участке, померили вот в этом участке и все. У нас ушло все в санузел. В санузле у нас это все а, уходит просто на первый этаж, также через тройничок вот здесь. И на первый этаж у нас идет уже одна труба. То есть везде соблюдены уклоны. Здесь тройник и пошло дальше вниз уже в тот самый сухой сифон, в котором у нас все это добро соединяется. На самом деле геморройная такая штука сброс конденсата вот именно таким образом, когда особенно у вас два этажа, когда много-много надо трасс соединить по причине того, что реально это все надо замерить. Если вы не замерите, вы обязательно на каком-нибудь из этажей Порвете эту трубку конденсата, просто просвердите, что-нибудь туда навесите, как бы, и со временем вы реально вы даже не узнаете изначально, что вы ее пробили. До тех пор, пока у вас не будет включен кондиционер. Когда конденсат пойдет, у вас сначала промокнет штукатурка, потом шпатлевка и потом финишное покрытие. А соответственно у вас сначала пойдет плесень, и вы этого в принципе можете и не увидеть. Поэтому важный момент, берите на вооружение. Друзья, всем спасибо за просмотр, надеюсь данный видеоролик вам был полезен. Если так, то ставьте палец вверх, обязательно пишите свои комментарии, я на них всегда отвечаю. Также не забудьте нажать колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видеороликах. Также не забудьте делиться в комментариях, как вы делаете электромонтаж и как вы прокладываете трассы кондиционеров на своих объектах. Я это тоже принимаю к сведению и возможно также будем реализовывать на наших объектах. Всем спасибо, пока!